У меня стояла задача жить и проветрить эту комнату. Помимо того, что я уже обозначил, это очень комфортно. Так вот буквой Г, вот так вот она пошла, пошла, пошла, пошла. Через вот эти двери есть где жить, есть где отдохнуть и есть где загорать. Привет, я Андрей Чирва и сегодня мы покажем вам серию про мобильный дом. Конечно, не получится полноценного обзора, потому что в этом мобильном доме еще нет мебели, еще нет потолка. Но тем и цены такие серии, что можно прям изнутри посмотреть, как создаются мобильные дома. Вообще, пару слов про мобильный дом. Когда настала пандемия, у меня стояла задача, какой продукт предложить людям быстро и доступно. И так родился проект «Мобильный дом» и «Мобильная баня». Сегодня этот проект продолжает свою жизнь, сейчас он актуален, может быть даже еще больше. Это возможность переехать на свой участок, поставить там мобильный дом, мобильную баньку, жить уже этим летом, например, и продолжать строить свой основной дом, не отказываясь от этой мечты, от этой идеи. Поэтому вот в таком формате, назовем его Черновой, я вам буду показывать сегодняшнюю серию, показывать картинки из проекта то есть как это будет в итоге и конечно же буду отвечать на ваши вопросы на любые комментарии поэтому оставляйте не стесняйтесь ну а сейчас вперед прямо к серии ну что давайте с самого начала мы попадаем в небольшую прихожую да? из этой прихожей мы можем пойти в кухню столовую можем пойти в спальню а можем пойти в санузел про конструктив этого дома это 40-футовый, то есть длину 12 метров, контейнер, шириной 2,40. Это, опять же, полностью габаритный размер, который позволяет перевозить его на платформе, на грузовике абсолютно на любые расстояния. Поэтому вначале мы э, этот контейнер подготовили, утеплили э, пенополиуретаном, собрали обрешетку и после этого начали выстраивать уже всю его архитектуру. Кстати, я э, готовлю онлайн-курс про то, как построить мобильный дом. Курс про мобильную баню уже есть, я его оставлю ссылочкой к этому видео. Надеюсь, что успею уже как раз снять курс и про мобильный дом, чтобы вы самостоятельно в своем регионе могли собирать эти дома. А кто-то, может быть, сделает это своим бизнесом. Поэтому внимательно смотрите все ссылочки, которые в описании к этому видео. Там будет много полезной информации. Ну а сейчас мы с вами пройдем в санузел. Я ростом 1,85 м, мне тут абсолютно комфортно, здесь находится унитаз, бойлер, и вот с этой стороны еще должен висеть полотенцесушитель, он вот он стоит на полу. То есть, здесь, в этом санузле, помимо того, что я уже обозначил, будет стоять раковина с тумбой и висеть зеркало. То есть, для того, чтобы совершить все свои утренние ритуалы, а еще и принять душ, потому что вот там находится душ, места вполне достаточно. Я вам сейчас скажу, какая здесь у нас ширина. У нас здесь получается э, порядка метр м, и вот так в длину э, здесь порядка 3 метров. Поэтому это очень просторный санузел, в котором есть еще раз душевая, раковина с тумбой, зеркало, бойлер унитаз полотенцесушитель поэтому мобильный дом он мобильный а еще и удобный. пойдемте в следующую комнату сейчас мы пройдем с вами в спальню здесь дверь закрыли и пошли в спальню это у нас спальня то есть мы сделали компоновку мобильного дома таким образом чтобы он был похож на бабочку то есть направо пойдешь в кухню попадешь, налево пойдешь, в спальню попадешь. Соответственно, изголовье у кровати должно находиться возле этой стены. Как раз сделано два светильника, чтобы можно было лечь, почитать книжку. Здесь есть большое окно панорамное. Здесь можно даже его открыть на проветривание и проветрить эту комнату. Помимо проветривания здесь есть еще сплит-система. Она должна располагаться на этой стороне. Что здесь можно поместить помимо кровати? Помимо кровати на противоположную стену вешается телевизор. И под телевизором устанавливается такая тумбочка, трюмо, как угодно можно назвать. И плюс вешалка для вещей. Поэтому размеры здесь у нас на 4 метра, на 2,40. То есть спальня получилась порядка 9 квадратных метров. Ставьте свои комментарии, что вы думаете по поводу такого расположения и такой спальни. А я еще хочу вам сказать, что здесь весь дом отапливается при помощи электричество. То есть в каждой комнате стоят радиаторы, как и в мобильной бане. Здесь установлены радиаторы фанон, которые не осушают воздух и работают при помощи терморегулятора. То есть они не постоянно работают, а поддерживают тепло. И более того, они прогревают поверхность стен, поверхность потолка и поверхность пола. Это очень комфортно. На радиаторы фанон также оставлю ссылочку под этой серией. Пройдемте теперь в кухню, столовую-гостиную. Там тоже есть что посмотреть. Ну что, это самая большая комната. Она занимает половину контейнера, то есть получается 6 на 2,40. То есть порядка 15 квадратных метров. Что здесь у нас должно быть? Визуально у нас вот так вот очерчена э, зона, где через э, перегородку такую, как в проекте нарисовано, должен находиться диван. То есть, здесь стоит диванчик, сплит-система, столик небольшой и выход на террасу. Причем, выход на террасу сразу с двух окон. Вот здесь одно окно стоит, здесь другое. С дивана <coughs> можно смотреть на телевизор. Под телевизором будет стоять большая тумба. И все это совмещено с зоной кухни. То есть, вот здесь, так вот буквой Г, будет располагаться кухня. Небольшое окошко для проветривания. Соответственно, холодильник, рабочая зона, посудомойка, раковина и шкафчики-полочки. Это пространство предназначено для того, чтобы, конечно, здесь проводить основное время. Но а, летом, а мобильные дома их используют и летом, и зимой, прямой выход на террасу. На террасой под маркизой, либо под навесом можно любоваться видами загородными, зеленью, природой. Поэтому, Перемещение внутри мобильного дома, оно такое, чтобы выходы были практически с любой точки этого дома сразу на природу. Как этот контейнер, а уже не контейнер, а мобильный дом устанавливается? Его можно установить практически на любое основание, главное, чтобы оно было ровное. Его можно установить на винтовые сваи, что мы рекомендуем. Его можно установить на бетонные блоки или его можно установить, например, там, на деревянные шпалы. А сейчас я скажу пару слов, из чего состоят стены и полы. Потолок вы уже здесь видите, он открытый, куча всяких вот таких петелечек. Это не петелечки, это провода на самом деле, потому что здесь вся зона подсветки. Она точечная, то есть здесь натянется натяжной потолок и установятся светильники. А, стены состоят из а, утеплителя, двух слоев гипсокартона, дальше поклеены обои и покрашены. Визуально все цвета, то есть зеленый, белый, это такие природные цвета, которые не напрягают ваш глаз. На полах в данном мобильном доме применена а, плитка или... Ее еще многие называют не плитка, а просто напольное покрытие. Это кварц-винил. То есть он не боится влаги, он довольно устойчив к остиранию, поэтому очень удобный материал. Бывает абсолютно разных цветов. Когда я находился там, я рассказывал о том, что кухня будет в этой стороне. Сейчас уже вот более наглядно могу показать, что кухня начинается вот отсюда. Вот так вот она пошла, пошла, пошла, пошла. И здесь закончилось. Поэтому вот эта зона, это зона для хозяйки, она здесь готовит, и сразу же можно выносить там все угощения на улицу, на гаранду, через вот эти двери, которые сделаны во всю высоту. И соответственно это очень удобно, практично и для хозяйки, и для хозяина. Мы оказались снаружи мобильного дома, здесь пока что нет никаких фасадов, но по аналогии с мобильной баней эти фасады здесь сейчас и не нужны. То есть фасады, терраса, это все изготавливается отдельно и быстро прикрепляется к мобильному дому и также с него снимается. А, поэтому основное, что здесь я хотел вам рассказать, это то, что примыкание контейнера и окна, они обработаны полиуретановым герметиком, это довольно герметичная надежное соединение, которое не позволит воде и влаге попадать внутрь дома. Сейчас контейнер на стадии изготовления, он установлен просто на шпалах, но, как я говорил ранее, делается фундамент из стальных винтовых свай, и на него устанавливается абсолютно на любую высоту. Поднимается контейнер при помощи подъемного крана и ставится на платформу для дальнейшей перевозки. Все откосы они также выполняются из дерева поэтому это будет такая очень органичная конструкция которая впишется в ландшафт абсолютно любой в любую зелень в любые деревья и этот мобильный дом кстати он очень удобен потому что на него не требуется разрешение на строительство так как он не является капитальным строительством его можно продавать как движимое имущество Пожили в нем, построили основной дом, можете продать. А можете из него сделать гостевой дом, после того, как вы построили основной дом. Вообще идея мобильных домов, она сейчас очень распространена. И у нас есть идея в этом году сделать небольшой такой коттеджный поселочек из мобильных домов. И сдавать эти дома посуточно, или же продавать их людям. Поэтому эта технология занимает все больше и больше а, внимания. Она популярна. И поэтому мы ею занимаемся и делаем это, как я считаю, хорошо, на достойном уровне. А мобильный дом можно компоновать с мобильной баней, и тогда получается такой небольшой спа-комплекс. То есть стоит мобильный дом, там, например, в торце мы ставим мобильную баню, здесь делаем террасу и еще небольшой бассейн. Получается, есть где жить, есть где отдохнуть и есть где загорать. Я вам показал а, рабочий вариант нашего мобильного дома специально для того, чтобы вы увидели, как это все происходит изнутри. Также мы показывали серию про мобильные бани, там тоже все довольно-таки подробно. Не забывайте смотреть описание, потому что в описании будут ссылки на то, как а, самим строить мобильные дома и мобильные бани, как это превратить в бизнес, потому что мы делаем и предлагаем онлайн-видео в рамках нашей строительной академии от о том, о всем, обо всем. В общем, все, что мы можем вам рассказать, все, чем мы можем поделиться, мы оставляем в описании. Поэтому материалы, технологии, обучение, все у нас есть. Задавайте вопросы, ставьте, конечно же, лайки. И помните, что на канале Андрея Чирова мы о стройке знаем все.